Вопрос, а что значит глянцевый, матовый по отношению к вокальным приемам? Глянцевый более громкий звук, матовый более мягкий и спокойный. Но матовость это не знак равно воздуху. да, То есть это просто более тихий, спокойный звук, более спокойная подача, атака звука. Итак, мы с вами в грудном регистре оставили всего лишь навсего вокальный нос. Да, поняли, что можем динамикой громко-тихо разнообразить. Если есть у вас так природно получается вибрато, пожалуйста, добавьте вибрато на вокальный нос, и все, будет у вас нормально все звучать. Я говорю это сейчас для новичков, для тех, кто учится петь для себя. Если, конечно, вы хотите стать артистом там профессиональным, и, и там каверы, допустим, записывать, конечно, вам нужно больше. Но на первых порах и этого будет достаточно. Нужно с чего-то начинать. Дальше вы, конечно же, столкнетесь с тем, что не бывает песен, которые прям, ну, совсем вот где-то на трех нотках поются. Конечно, есть какие-то повышения даже у той же лопады, есть микс. И микс это не обязательно прям самые-самые какие-то супервысокие ноты. Поэтому микс, я считаю, это тот прием, который просто необходим каждому вокалисту и нужно начинать его осваивать как можно раньше. У меня в курсе, успешный вокалист, дана авторская схема освоения микста. Uh, народная такая, я как ее называю технология через плач, либо через смех. Не было еще ни одного человека у меня, который бы не освоил микст по этой технологии, поэтому если вы а, все еще смотрите <laughs> уроки на YouTube и не понимаете, как же вам смешать грудной и головной звук, то предлагаю вам, конечно же, а, приобрести мой курс и наконец-то разобраться с микстом. Но микс, он находится у нас между грудным и головным регистром и по сути это смешение грудного и головного звука. А, лучше всего его смешивать через технику плача, когда человек плачет, он сразу автоматически, природно оказывается в миксе. И затем нам нужно уже только отрабатывать эту технику, контролировать уровень, степень раскрытия внутреннего. Да? Потому что если вы сильно раскроете, то, соответственно, будет очень много головного звука. Не знаю, покупайте мои курсы. Я куплю себе новый телефон, новые наушники, новый компьютер. И все будет круто у нас со звуком. Хорошо, давайте идем дальше. Итак, для того, чтобы вам на первых порах петь ну, такие средние ноты с заделом туда, которые смотрят на высокие ноты, вам необходим микс. То есть уже вот железобетона два вокальных приема вам нужно освоить. Вокальный нос, это грудной регистр, микс.